после морского едем в Бахчисарай на Бахчисарайские знаменитые фонтаны какая у нас погода. просто зашибительская но в Бахчисарай не должно быть поэтому мы туда едем реально 40 километров в час едем Идем по приборам Вон там спряталось солнышко бесплатно регулировщик стоит да? показывает куда ехать понятно спасибо а нам нужно подальше пройти немножко кстати на парковке сразу же предлагают экскурсии вместе с пещерными городами и так далее очень много всего стоит такая экскурсия 3000 рублей с машины В принципе, это что-то так, можно сказать, не очень дорого. На сколько часов, только я не понял, там что-то очень много, не наговорили на часа на 4, да? Через хатский дворец под 300 рублей, выбирает группу по 10 человек и проводят экскурсию. Поэтому все так медленно. Чухут, кает и карман качекалон манбуккаляский карман ты половину здесь посмотрел уже всю вселенская крепость сам дворец парковая зона вокруг C'est pour А мы с вами находимся в летней беседке. Это место, где проводил свой досуг хан и приближенная к хану мужская половина дворца. Как правило, здесь звучала музыка, лирика, поэзия. Причем не только притворные музыканты и поэты играли и читали здесь свои произведения. В этих Деханской семьи было очень много платежных людей, которые на этом месте делились своими авторскими произведениями. Церкви могут увидеть молитву Нишу, также Ровэль, поставку по караму. Верующие маленькие сестрой корабы, священного храма мусульмана. Ислам возник в 7 веке на Харбинском острове. Ислам переводится как покорность Всевышнему истоит Лена Питистолпа. Перед нами вы можете увидеть мраморный фонтан, который называется Максу. Перевод золотой или позолоченный. На видите орнамент передедающейся виноградой «Голозы», «Листья» и инжира, а также две надписи. Верхняя надпись говорит, что фондар был послан при Каплан в 1146 году по мусульманскому берегу и в 1737 году по козьянскому берегу. А нижняя надпись – это аят, стих из Корана. И им Господь их даст испить из источника «Райской чистоты». Вы можете в центре увидеть чашу, которая символизирует душу. Когда души переполняют тревоги, обиды, боль и печаль, это проявляется через слезы, но здесь они не пьют, а капают. Капают, как мужские слезы. На фонтане вы можете увидеть и надписи. Верхняя отпись — это те которое было написано притворным поэтом. Оно воспаляет к ним А нижняя отпись — это аятский ресторан. будут пить из-за называемого «сельсибири». В 1828 году Ханский дворец посещает Александр Сергеевич Пушкин. Через 2 года он пишет свою поэму, посвященную Ханский дворцу, А в 1824 году пишется теми дворец, непосредственно этому фонтану слез. Фонтан любви. Фонтан живой. Принес я грамм тебе две розы. Люблю немощный был предвозь. И поэтические слезы. Пашки мы в гарем. Мы находимся на гаремной части дворцового комплекса. Горень переводится как закрытая сокровенная. Здесь могла проживать мать Хана, жена Хана, дочери Хана, незамужние сестры Хана и их родственников. Там, с лет, здесь проживали сыновья Хана. А мы с вами находимся на террасе гаремного корпуса. Здесь вы можете увидеть деревянные резные балкончики, которые называются «машарапия». Обычно их ставили ваконные проемы, и они скрывали комнату от посторонних глаз и создавали прохладу в помещении. А мы находимся в беседке деревного корпуса. Это первая из четырех комнат, которые мы с вами сегодня увидим. Здесь девушки собирались, читали, писали стихотворения, вышивали, пили кофе, играли на музыкальных инструментах, возможно, строили какие-то заговоры, но в основном учились. Жизницы Гарема были очень образованные, ведь каждая из них в дальнейшем могла стать валиде. А валиды должны разбираться в разных вопросах, который был парализован на сторону. И однажды он написал свою поэму, поставил точку и уснул. Ему проснилось, будто бы его накрыл плач. Когда он проснулся, он был в полносе здоров. Жизнь всегда не могли если они болеют, им надо было Энгель наконец-то раз прочитать эту поэму. Во время ремонта кровок здесь были заменены барбельажа и педалок. Обратите, пожалуйста, ваше внимание на диван. Мы не вернемся в следующей полноте, а на с вами проходим на информативно, понятно, доступно. Желаю больше путешествовать, открывать двери нашей истории. Или что вас подходить? Это, это, это. легенды. это. легенды. На самом деле за это. это. это. легенды. Фонтан Венеры, поедешь курить на реку Венеры? Я, Я не, не знаю. Шапочку такой. Ну, нету. Мы, Сказать, не, мы ее просто сфотографировали. Смотрите. Смотрите. Смотрите. Делается красиво, да? Это? Нет. забираешь? Нет, я ведь не знаю, смотри. Идем. Не идем, а ползем в гору. Как интересно. Скалата-то. Дворец весит, как на ладони. Вот это камушек. Такой могучий. Челли разбойников, да? Ну, змеи тут не было. да? Какие змеи что-то. Ну, смотри под ноги. О, дошли до лестницы. Что, смотри -ка, какая прям ло... площадь какая идет. Тут даже подписано тут. <говорит> Какой вид! Длительное место для фоток, кошмар, как мы вспотели Ведь небольшая горка-то, мужи все мокрые Вот чтобы мы делали без мапсми, а? не в жизнь бы не догадались, что здесь надо идти а на нем прорисованы все тропочки, о которых, наверное, даже местные многие не знают. Ну, почти что котекальон, да? Здесь круто. Жалко только водичку нельзя. Свернули по тропочке на часовню Архангела Михаила. Тропочка такая вообще лесная, дикая. Кто здесь ходит? Вот она часовенькая Видишь, он какая? Туда даже подхода я не вижу. Сейчас обратно в горку идти. Вот это да. Прикольный, да, видок? Я только посмотрю, что там, но А стороне. там стоит там, пещера, наверное. А либо вы. Это да. Ой, как мы вот мы оттуда пришли. А вот по этой тропке вот спустились как раз вот у камня у того. И прямо от ханского дворца практически. Так что вот кто будет посещать ханский дворец, рекомендуем посещение вот этой горки тоже интересно. вот для ориентира поворот на эту трубку вот такой здесь домик в котором жил Горшков Олег Юрьевич служивший в Афганистане Вот, а трубка вот пошла туда на эти горки 33 три, где-то вот здесь да. Давай к машине устала и счастливая Наконец-то посетила свой Ханский дворец С четвертого раза Что-то устали очень и время уже Почти 15 часов Решил на чепутка лет не ехать и по карме, кармен. Хотя тут совсем рядом 7 километров. Но мы компенсировали вот этой горкой, на которую лазили. Так что оставим их <с iç> на следующую поездку. А сейчас спокойно вернемся домой. Нам еще 130 километров перед. Слышно.